Узел встречный. Помните, наш обычный, самый простой узел. На одном конце вяжем. Все его помним, любим, да? Почему встречный? Потому что мы другой веревкой будем встречно повторять наш узор. Поехали. Вдоль этой веревочки ведем. Пропихнули. Дальше у нас куда веревка пошла? Вот сюда. Дальше куда у нас веревочка вот это идет? Вот сюда, да? И точно так же мы, повторяя узор этой веревочки, затягиваем наш узел. Ну, немножко можно его потом поправить, чтобы у нас более красиво получилось. Но получаем узел под названием ⁇ встречный